Здравствуйте, с вами Руслан Нагорнюк и Школа Боя Уэй. Тема нашего урока это «Как подготовить новичка для работы в партии?» Самые базовые, элементарные приемы болевые, удушающие. С чего начинать и как более-менее подвести его к тому, чтобы он умел защищаться и делать атакующие действия. Берем руку и пробуем изучать. Я ну, он говорит там «Да». Есть или так стучит, например, сюда, сюда, не больно, значит, надо брать за пальцы. О, уже, уже пойдет, то есть ищем, ученик ищут, ага, что здесь, как, как здесь взять руку и пробовать выводить на болевую. Вот берем так руками и ищем. Партнер мне дает обратную связь, я понимаю, скручиваем, ага, так, так, скручиваем, проработали. Локоть, локоть есть, выгибаем, будет больно, так, выгибаем, сюда, будет больно, то есть, угу. Одна точка, вторая, и вот здесь уже как бы упор идет, третья точка. Если он ляжет на землю, мы его положили, то же самое. Есть три точки болевого приема. Одна, вторая и третья. Мы как, как на излом обычно, палку ломаешь, так и здесь. Ага. Локоть вышел до конца, отлично, есть. В следующий момент, итак, если у нас сюда мы сделали уже, в другую сторону сгибаем. Сюда не больно. Ага, значит, надо сюда что-то поставить. И тоже как палки ломали, понимаете. Здесь есть боль. Сюда можно поставить руку. Э, можно даже там поставить ногу. Э, и ну, все, что получится по ситуации, то и можно как бы пробовать. проставлять, чтобы делать любой. Здесь. Сюда, сюда отработали. Теперь ставим под 90 градусов. Ага, вот сюда идет хватает гибкости, подставляем немножечко руку под локоть и выгибаем, о, пошло, да, в другую сторону, то же самое, пошло, сюда, плечо, по мы проработали, на спине, плечо нагибаем, будет больно, сюда, сюда уже ничего нет, не больно, хорошо, переворачиваем на живот, здесь локоть, также начинаем, руку поставили, поднимаем, есть болевой эффект, Сюда ага. есть болевой эффект, отлично. Тут мы уже пробовали, есть. Плечо рука прямая, выгибаем, есть хорошо. Сюда ага. сгибается рука, значит можно ее выкручивать. Получается. Отлично, в другую сторону ага. прорабатываем, есть. Итак, мы немножечко кругу основные движения проработали. Отлично. Шая, удушающий воздействием. Обычно все делали, делаем хороший, ну пробуем, сейчас изучаем. Раз, угу. есть вариант, попробовали, ага. тоже есть удушающий. Захватили за отворот и немножечко скрутили, да, есть, скрутили. Два отворота, скрутили, есть, это сзади. Сбоку пробуем, тоже прижали. Приезжали, захватили хорошо от против глубоко здесь придержали. удушили, есть у нас удушающий голеностопный сустав, что у нас здесь, сюда довольно таки сильная нога, ну, не, не будет больно, а вот сюда довольно таки неприятно будет, то есть на ногу просто нагибать, будет больно, не, неприятно, тоже можно травмировать, соответственно выкручивать сюда, сюда неприятно. Известный у нас вот этой э, части руки косточкой на офигесовое сухожилие. Да, вот. Поднимаем. Есть. Я пока не фиксирую ничего, просто изучаем сейчас воздействие. Пяточка вы, выкручивает стопу. Мы пробуем. Выкрутили сюда, есть уже. Да. И также подкрутим в эту сторону. Сработали. Окей. А, Проработали колено. Что смотрим? Колено. Если вот сюда выгибать, будет больно. И просто попробуем сейчас поднять. Неприятно, больно. Так, так, так. Колено там. Вот. Зашли. Зашли на колено тоже. Вот сейчас мы и пробуем отработать тоже. Если сгибаем ногу сюда, так не больно. Если мы поставим руку, будет больно. Поставим ногу. Подставим на ногу, накипаем, тоже, тоже будет больно. Э, нога выворачивается сюда, даже если вот выворачиваем в эту сторону, будет неприятно, да, в эту сторону. Ну и можно завязывать между собой. Вот здесь на тазобедренный сустав, плюс на поясницу можно, если захотим выше, поднимать немножечко. Э, болевые Сначала пробовали делать руками, тоже пробуем делать ногами. Ну, например, там я делал рукой вот этот загиб, завязали, смотрим, что можно делать. А можно только сделать еще ногой, завязать, получается. Итак, в первом упражнении мы поискали, что надо сделать на сустав, чтобы партнеру нашему было больно. Принцип освобождения. То есть, что такое принцип? Это как, по сути, мое тело будет двигаться, если мне будут делать боль. Он, его задача, он атакует меня, болевые приемы делать или удушающие, только руками, кисти. Больше ничего не использует. Я, вот делаю так, я, видите, как бы поддаюсь и стараюсь упасть, но уйти от боли. Да, есть, я сделаю куголочек, делает удушающий. Мое тело сразу зажимается, руки фиксируют, тоже не дают меня сильно зажать. И плюс Подбородок прячется. Вот, вот мы где-то действие такое. Хорошо. Так практически на все суставы тела будет реагировать. Мы наблюдаем, как оно реагирует. Он наблюдает, и я смотрю. Из этого принципа защиты переходим на следующее упражнение. Это как э, такой неваляшки или поток болевых с переходом атака защиты. Мне партнер начинает делать болевую. Мне здесь больно, моя рука сразу же к точке боли, это раз. Второе, тело двигается в сторону боли, два. И я уже как бы прижал руку, я перехожу ему на прием. Он, соответственно, тоже должен так двигаться, чтобы уйти от боли и прийти мне на прием. И вот мы начинаем так двигаться, переходя там с руки на руку, на ногу, на шею, все равно. Один из принципов этой техники освобождения, это а, отвертка. То есть ее можно вкручивать и также выкручивать. Или сверло. Партнер мне делать прием. Болевый, да. Я, вот идет прием, я его руку стараюсь вкрутить, вот как бы по ходу, да, вкручиваю, вкручиваю в движение. Да, вот еще раз. Если я буду вкручивать еще, подсоединяем руку, да, вот он, у меня как раз получится такое... А, уже в контрдействии. Также могу выкручивать. Да. Также выкручиваю уже с подседок. Тоже в принцип отвертки вкрутить или выкрутить. Только вот например с такого болевого. Когда партнер зашел и только вот начинает делать метод прием, то моя задача вот из э, стопы начинает тоже вкручивать. Ты мне делаешь, да я вкручиваю ногу. Вкручивая ногу, у меня есть немножечко возможность освободиться. Конечно, если он уже полностью плотно затянет, тогда уже никакая отвертка ничего не поможет. Вот. Но а, в ходе борьбы за захват, вот, когда только начинается вот этот прихват, вот еще он не состоялся, но только начинается, и он начнет скручиваться, тогда он освободится. Я вот только захожу, он начнет выкручивать или вкручивать. тогда получится. Что такое, например, там, принцип гаечного ключа? Сколько партнер меня начинает вытягивать, я могу так же, как гаечный ключ, уже крутить. Забегая, например, могу попробовать выходить, это раз. Плюс вытягивая э, свою руку э, дальше немножечко. Тот же удушающий, если партнер только начинает заходить на удушающий, да, я придержал и нач... начинаю э, забегать. Я повторюсь, что техника отвертки вкрутить, выкрутить или гаечных ключа забежать, там выкручивать срабатывает только тогда, когда вас начинают заводить на прием, там на руку, на шею удушающую или на ногу. Тогда он сработает. Но когда у вас уже затянули полностью, тут уже навряд ли вам поможет какая-то отвертка или э, гаечный ключ. Разве что ну, настоящий. Моя задача как тренера э, не просто... Дать ученикам какой-то там болевой, удушающий такой то прием, чтобы они его зазубрили и делали. А мне больше интересно, когда ученики понимают суть приема самой техники и как она делается, эта техника, как ее можно создавать самому потом уже дальше, на любые участки и, и сустава. Итак, ну, например, как это состоится, то есть обучение уже непосредственно самой техники. Вот беру, беру я ногу на аферист. Начинаю делать партнер, естественным образом начинаю как-то освобождаться. Он поднимается. А, окей, идет. Значит, он а, может подниматься. Хорошо, а, вот эта нога помогает. Я иду дальше. Я могу потянуть эту ногу. Дальше, что, что делаем? Хорошо, он ногу контролирует. Да. Он может ногу срывать. Хорошо, есть определенная свобода. Окей. Все, я, например, не срабатывает. Зажимаю его уже больше здесь. Зажимаю ногами. конечно Ищем, что ты можешь делать. Ага. Он, что все равно нужно срывать хорошо и эта нога двигается хорошо я тогда беру больше переворачиваю его таким образом пробую делать прием давай уже ему намного сложнее делать приемчик да все он уже э, больше обездвижен и прием уже как бы получается например та же рука делаю боевую руку естественно он понимается хорошо Бежит. тоже можно руку забрать не, не проходит фиксирую ее, например Там. уже так не получается пробует делать а, может за забежать не получается вдруг это я еще сейчас как бы логику показываю а, может, вот так сейчас сейчас вот так буду делать прием получается может рукой ага, есть прижимаюсь к нему ближе получается. А, Пробуем. Уже хуже получается. То есть, мне уже легче чем контролировать. Вот. Также, ну, естественно, там завожу сюда. Здесь уже будет намного а, сложнее ему что-то делать, потому что уже зажал. А, и таким образом мы изучаем технику каждого приема на каждый сустав. Методом а, проб освобождений естественных и мы, как бы, моих ошибок я смотрю делаю уходит а ага, здесь поправил здесь поправил здесь поправил и э, ученики становятся более э, мудрыми в исполнении данных э, приемов следующее упражнение это формирование реального приема итак первая часть мой партнер сейчас заходит мне на болевой итак э, вот партнер мой зашел э, я его спрашиваю там, или удобно, все нормально, ты взял прием? Он yes. говорит, да, взял. Хорошо, он взял. Я вижу себе и отсюда он начинает делать медленно затяжку на болячку, а я уже пробую освободиться. Я освобождаюсь ну, как только могу. Его задача максимально плотно меня держать ногами, всем корпусом, а болевой эффект вот как бы чувствовать, аккуратненько затягивать меня. Приготовились, готов? Да, начали да вот ага. может сильнее я ему подсказываю да нету нету нету нету да. что-то нету нету она ага. то есть я пробую соблюдаться в вот, да. вот вышел то вот вышел а, значит что-то есть какая-то ошибка я ему тоже могу подсказывать то есть здесь идет уже такой живой процесс формирования правильной техники назад зажали здесь Ошибка была в том, что он э, плохо натянул э, руку к себе, это первый момент. И второй, э, не поднимал таз. Пробуем еще раз. Руку сильнее натяни. Да. И теперь уже, когда тянешь, таз поднимаешь вверх. Приготовились, начали. <связать> уже все, сразу, <связать> сразу есть болевой. Вот, например, э, следующий запрат на Ахилле. Спортсер взял э, ногу. Ты готов? Удобно? Все нормально? Хорошо. И мы потихонечку начинаем затягивать. Он меня начинает затягивать, а я уже пробую сображдаться. Готов? Начали. Да. Хорошо. Прием сработал. Есть. И таким образом мы уже тестируем свои приемы. Причем все, сколько вот хватит у вас только фантазии и то, что вы отрабатываете. Следующее упражнение формирование правильного, реального приема из полуфабриката сделать уже хороший прием. Что это значит? Ну, например, да. начинается вот отсюда. И когда он половинку приема сделал, мы начинаем э, действие, он начинает делать, а я начинаю освобождаться. И вот уже кто э, быстрее успеет или освободиться, или сделать прием. Готов? Да, поехали. Да. Затянул приблизительно вот так мы можем начинать полуфабрикат наш. Готов? Значит! Да. Да. Есть. Там вышел. Так мы отрабатываем такие полуфабрикаты на все суставы, где можно делать болевые или удушающие. Итак, за 30 секунд я должен Максимальное количество раз зайти на прием, там, на левую, на правую ногу. Ну, например, Вот Сейчас мы покажем. Потом мой партнер делает 30 секунд. И мы как бы сравниваем такая легкая игра. Сколько кто больше сделает за 30 секунд этих действий. время одна минута например раунд мой партнер э, просто как бы второй номер моя задача как первого номера э, начать делать бросок с последующим удушающим или э, болевым начать. Следующий раунд, это уже мой партнер дает сопротивление для броска и непосредственно уже в партере старается освобождаться там разные варианты защиты. Время. Да. Третий раунд такой отработки это уже за минуту мы обоюдно работаем кто больше сделает бросков с удушающими или болевыми Какие преимущества может быть в этом уроке, если мы особо не показали ничего нового, никаких новых приемов мы не придумали, а да их придумать -то сложно, особо каких-то там защиты, атаки тоже ничего. То есть все здесь стандартно, все здесь известно всем борцам. Что может здесь иметь ценность в этом уроке, на нашу точку зрения? Так это как раз вот эта последовательность, поэтатность обучения учеников. Просто я вижу, как ученики, которые абсолютно не имеют никаких понятий в борьбе, вот в такой, в патри, болевые, ну, вообще ничего не понимают, только начинают, благодаря вот этому поэтапному, вникающему методу, они довольно-таки быстро осваивают техники, основные приемы болевые, удушающие освобождение от Тех же болевых и удушающих. Поэтому единственное, что может быть иметь ценность, так это э, вот эта поэтапность обучения э, борьбы в партере с болевыми и удушающими приемами. Мы здесь не показывали э, непосредственно самой техники исполнения конкретных приемов. Это возможно мы сделаем в своих э, других видео. Здесь важно это, с чего начинаем. И чем заканчиваем, как подводим к свободной борьбе уже непосредственно в партере или в стойке с последующими падениями и болевыми удушающими. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Если будут какие-то вопросы, замечания, предложения, пишите в комментариях. Я с удовольствием отвечу и до встречи на новых уроках.